Следующая задача b 11 При полном восстановлении смеси железа и оксида железа 2 водородом при нагревании было получено 41,6 твердого остатка. Определите массу в граммах исходной смеси, в которой массовая доля металлического железа составляет 40%. Значит, первое, что я делаю, записываю свою смесь. Значит, у меня есть железо и есть оксид железа 2. Значит, реакция с водородом восстановление идет только с оксидом железа, с образованием железа и воды. Теперь значит, смесь, которая у нас получена была, или масса твердого остатка 41,6, это непосредственно масса железа, которая была изначально, да, то есть я могу сказать масса 1 железа, плюс масса 2, которая образовалась в ходе реакции. Вот я первую, вторую, скажем так, реакцию запишу. Вот это у меня будет равно 41,6. определить массу исходной смеси, вот что мне нужно найти. В которой массовая доля металлического железа равна 40%. Лучше всего в задачах по химии то, что вам нужно найти, принимать за х. То есть я скажу, пусть масса исходной смеси у меня будет равна x грамм. Тогда масса моего железа 1 да, в самой смеси будет равна 04 x, То есть 40% от всей смеси. Тогда масса. Феррум О у меня будет составлять 0,6х. Правильно? Что я теперь могу сделать? Значит, мне нужно как-то перейти к массе железа. Что я могу сказать? Эти э, химические количества этих веществ находятся в соотношении один к одному. То есть химическое количество феррум О равно химическому количеству железа. Ну, по второй реакции. То есть масса феррум О делить на малярную массу феррум О равна будет массе железа во второй реакции, делить на малярную массу железа. То есть, что я могу с вами сделать? Минуя химическое количество, я могу найти сразу же массу железа. Масса железа будет равна, значит, масса феррум О. 0,6х, домножить на малярную массу железа, 56, и поделить на малярную массу ферум О. Значит, это у нас равно 72. Таким образом, масса получившегося э, у нас железа равна 0,467х грамм. Значит, я в таком виде оставляю, э, почему? потому что в централизованном тестировании округляем мы до третьего знака после запятой. Значит, вот три знака я оставила. Теперь, что я могу сказать? Масса исходного железа, да, вот она у меня, которая равна 0,4х, плюс масса второго железа, которую я нашла, 0,467 тысячных х равно 41,6. Значит, я вот сюда вот чуть перейду, у меня получается следующее 0,4 плюс 0. 467, то есть 0,867х равно 41,6х отсюда соответственно равно 47,982 грамм. То есть мы с вами округляем до целого до 48 грамм. Это и будет наш ответ.